вьющиеся, ему гораздо легче зарабатывать деньги. Также считается, что человек с вьющими волосами более везучий. Это такая есть история. Далее, считается, что если женщина носит большое количество ожерельев и бус у себя на груди, то такая женщина всегда будет с работой и при работе, и всегда будет у нее доход и хлеб. Именно поэтому очень часто женщины любят одевать вот такие красивые украшения, бусы и так далее. Это правдивая информация. Знаете, есть... В украинских песнях есть такие слова. Меня мама ругала, потому что я молодая, возле окна волосы чесала. И вот в этой песне говорится, что мама ругала. И тут такой вопрос: Ну что же это такое? Разве нельзя было девушке чесать волосы возле окна? Так вот. Считалось, что если девушка смотрит в окно и чешет волосы, то она причешивает или притягивает в свою жизнь женихов.